И снова, и снова добрый вечер, э, наши дорогие зрители. И мы очень счастливы представить э, вам нашу гостью прямого эфира. Вы ее знаете. Мне, Мне кажется, понослышке. вы, вы, вы где-то вы где встречались. Александр Костенюк, прошу любить и жаловать. Саша, э, огромнейшие поздравления от нас, э, от всего чата. Э, всего э, воля да, воля. тут, тут сл, все... слайв все кричат, тут самые разные Чат разнообразные сейчас. выкрики. Да. Слайв все кричат. Первый вопрос эмоции, эмоции, твои эмоции. И скажи нам, пожалуйста, сколько кратно это уже чемпионка мира? Как нам тебя правильно представить? Спасибо всем большое за то, что болели. Вот я вернулась в номер сразу к вам, потому что, как же, как же без вас я первый раз выиграла чемпионат по быстрым шахматам. Я ну, по-быстрому -по я понимаю. Да. Я имею в ну, вообще уже суммарное количество твоих титулов, я просто пытаюсь а суммарное их посчитать. Я не считаю, но а, я решила, что вот каждого по одному будет здорово. А, вот этого не хватало. Остался еще один. Догадайтесь, какой. Ну, 30-го повторим вопрос. Вот да. Так что сейчас, ну, сейчас первые такие эмоции радостные схлынули. Пока я доехала до гостиницы и, конечно, очень устала, надо где-то найти силы, чтобы собраться, как-то отдохнуть, взять себя в руки и еще два дня отыграть. Понятно, что уже все на пределе, но год был настолько фантастический, что... Мы, кстати, мы, кстати предполагали, вот мы во время трансляции предполагали, что рассказывали, какой у тебя был год, и мы восхищались... Где ты нашла мотивацию? Это первый вопрос. Вот именно как вот тебе вот удалось провести такой фантастический год? И второй, э, лучше ли это год твоей карьеры, или 2008 год был лучше? Вот Лида тут спрашивала. Ну, надо сейчас его закончить. Я думаю, все-таки будет правильно. а Потом подвести итоги, но так как у меня еще есть такая особенность, я помню именно то, что сейчас происходит, а то, что было в 2008 году уже как-то давно и неправда то, ну, так, такой момент, такой год, очень Новый запоминающийся год. в любом случае. Много всего было, много яркого. И а... пока это... живу с удовольствием, Слушай, да, этим, ты... этим, вот этим все... годом. Mm -hmm. Вот еще два дня, там, три дня в году да, осталось, mm -hmm. а, еще столько всего будет впереди, пока нету времени остановиться. Но, безусловно, я очень-очень счастлива, что ä, сумела здесь выиграть. Конечно, мои соперницы мне порой очень щедро помогали, чего стоит партия с Валей. Ну, там много можно через запятую партию перечислить, но правда и творческих достижений было много. Так что есть над чем работать, но есть и чему радоваться. Классика, классика от Александра есть на чем работать. Надо после, работать. дальше. После, после очередного это, да. выигранного турнира, но это так и есть, потому что мы вспоминали про турнир претендентов. ли ты а, хотел спросить, да? Я хотела спросить, но я что-то забыла Я начала вспоминать партию с Валентиной и все... там я проигрывала, наверное, десятью разными способами, причем один я за нее видела, ну то есть я там просто без ладей оказывалась. Причем на самом деле просто. То есть бывают сложные... Там, вот, например, партия сканеру, да, ну, может, компьютер там и говорит плюс 4, но какая разница, когда на 10 секундах идет игра, и вроде контр-игра есть, и как бы там что-то очень сложное, неподдаваемые оценки, по крайней мере, в практической партии. Вот Свали все было очень просто, в какой-то момент стало все очень просто, но она решила вместо того, чтобы забрать материал, мне его пожертвовать почему-то. Да, ну, слишком красиво Надежда Кстати, 6, наверное, да, было. кстати, Саш, ты, по-моему, так еще так сказала, так еще, ну, вот так я есть на чем работать. Там были какие-то соперницы, помогали. Так, если честно, по-моему, кроме партии свали, соперницы тебе особо и не помогали. Не, ну да. Как? Канеру партия сегодня, да? Если ну, там вспомнить. сложная позиция была. Там есть... сложная. Ну, и вот а, с нет, открытием нет. этого турнира, да, девочкой молодой из да, Казахстана, у меня бай. просто... Ну, там же еще не видно, может быть, партия там сложная, но у меня просто голова отключилась. И это... И я понимаю, что я делаю ход, я там зеваю каждым ходом. Ну, то есть я сделала ход, я просто пешку отдала в Эншпиле. И поэтому там тоже ничья... Мне Паша говорит... После партии, а почему ты на f4 не взяла, да, там конь f4, ладья f4, ладья f4. Ну и лишний слон у белых ничья. Фик фиксирую результат таким образом. А я говорю: я не видела, что вот я видела, что конь f4 пешка зачена. А то, что ладья f4, ладья f4, это ничья, я не видела. Ну, то есть, там уже такие вещи. Поэтому ничья в той партии тоже была очень радостный результат, да. Ну, что я могу сказать? Mm -hmm. Я скажу так, подытожив это выступление, можно сказать одной фразой. Голова отключилась, поэтому всего 9 из 11. А, да, поэтому не пошла немножко игра, поэтому всего 9. Но, mm -hmm. а, тут у нас из чата много вопросов, да. И первый главный вопрос, который всех интересует, когда вы находите Когда будет время... тайбрейк. Это да. понятно. Нет, нет, там действительно много вопросов именно, все поражаются, как ты ухитряешься находить столько времени для трансляций, и при том, что без потери качества игры и помогает ли это? Ну, после результатов этого года нельзя сказать, что это мешает, да? Да, есть, кстати, может быть, да. может быть, как раз благодаря этому, то есть, какое-то напряжение э, психологическое, как-то удалось снять. То есть я не стала там требовать от себя каких-то результатов. Ну, а что с комментатора взять, да? А, ну и это, это помогло. А, поэтому понятно, что я себя и называю уже не профессионалом. Ну как? Много Интересные так времени на комментарии уходит. Но пока хватает, чтобы побеждать. А там посмотрим. Какое-то совершенно невероятное достижение. Но ну, очень бы хотелось поговорить, но я надеюсь, что Так у нас еще я надеюсь, будет. Да, будет, да, э, я надеюсь, что один, Саша что нам еще... она... да, Саша, да теперь надеюсь, мы все, все вернулись, собственно, домой, так сказать, На круги своя, да? Да, да, да. И теперь мы спокойно можем обсудить. Я думаю, что болельщики вправе ждать, наверное, подробного рассказа. Может быть, да. То есть о победе, конечно, может быть, несколько погодя подробно расскажешь нам еще раз об эмоциях, а пока у нас действительно не так много времени, у нас, мне кажется, минут пять остается до начала тайбрейка. Я, честно говоря, не знаю, да, регламент, и на самом деле это очень-очень обидно, да, играют Абдусаторов не помнящие Карлсон и Каруаны не играют, и, честно говоря, вот это правило, там уже уже Магнус по поводу него, его сказал, если играть тайбрейк, делят первое и четвертое место, то как могут третье и четвертое не играть? Мне кажется, это так несправедливо, потому что я перед последним туром, но ну, у меня такая же ситуация была, то есть если бы я Катя проигрывала, mm -hmm. а у нас там, ну вот Биби выиграла, там Валя могла, ну там да. кто-то выигрывал, мы тоже могли бы первое-четвертое поделить. Я не была уверена, вообще попадаю ли я в этот да, тайбрейк. Э -э, не была Потому уверена, что да. лидировать 10 туров, проиграть в последнем, поделить первое-четвертое и остаться вне тайбрейка, ну это настолько как бы, ну, из ряда вон. Ну тогда уж не знаю, считайте просто эти дополнительные показатели, но если уж тайбрейк играть... Я понимаю, что он удлиняется, но он явно... Там как бывает? Бывает, что второй и четвертый играет, да, как-то между собой, и потом победитель на первое по тайбрейку, ну, по коэффициенту выходит. Ну, явно все должны играть. Ну, как только а, первый, ну, мы и Мы еще вспоминали знаменитый чемпионат Саудовской Аравии, где первое третье место поделили Анант Федосеев и не Непомнящий, и Ян остался за бортом. А, и ну с вот тех пор самое, обещали да? отменить это правило, но так и не отменили. Но, тем не менее, Ян Непомнящий вышел по... все-таки в тайбрейк. Но а, сейчас будет интересно, поэтому я заканчиваю да, свой, свой блиц-интервью. А, блиц Была рада к вам заглянуть. Я так мельком смотрела, как вы там что, как без меня поживаете. Очень плохо. А, очень плохо. Нет, очень, уверена, да. что хорошо, зрители там поддерживают. Ну, yeah. сейчас, сейчас снова за Яна будет, будем болеть. Давно не болели. Ну, в общем, да? Да. Все, все, все на круге своя. Как бы ты чемпионат выиграла, мы все вернулись к обычному сценарию, болеем за Яна. Все, Но, да, да, не да, да. Но, безусловно, на Тербек тоже заслужил симпатии своей игрой. И давайте мы будем уже переходить к этому матчу. Ясно, тербеком в Риге сыграла 1-1 в Блиц. У меня достижение. Это у него достижение, я попрошу. Может быть, он после этих 1-1 и чемпионат-то выиграл. Возможно, да, как-то мотивировал. Ну, в общем, да, смотрим. Смотрим тайпбрейк, давайте маленький перерыв. мы за Яном. В общем, всем хорошего вечера. Была рада заглянуть к вам. До встречи.